Горящие предложения от 2 миллионов 800 тысяч и до 33 миллионов. Цены на недвижимость в Сочи. друзья всем привет В сегодняшнем выпуске ценопад в сочи часть 2 первая часть была где-то месяц назад и кстати кто ее не видел ссылка выскочит в самом конце данного видео там есть предложение вообще от миллион семьсот тысяч и тоже до где-то 45 миллионов поэтому кому интересно обязательно посмотрите во второй части Будет несколько предложений с первой, потому что значительно снизили цены. А вообще, достаточно много тут новинок, поэтому усаживайтесь поудобнее. Здесь каждый из вас может найти интересные предложения. Значит, первая. Квартира на улице Ленина, прямо возле морской симфонии. Кто изучает Сочи рынок, тот в принципе знает. 120 квадратных метров с новым ремонтом, полноценная двушка, два санузла, два балкона, вид на море. Стоимость 28 миллионов. Это всего лишь по 233 тысячи за квадратный метр. Кстати, в Морской симфонии появилась квартира, самая низкая в этом жилом комплексе, 45 квадратных метров, видно немного полоску моря, черновая отделка, 12 миллионов. И в Касабланке, которая находится здесь же поблизости с Морской симфонией, квартира от 345 тысяч за квадратный метр, ремонт в подарок. Квартира в Адлере, в Молдовке, по пути на Красную поляну. Прямо неподалеку от аэропорта. Кстати, самолетов там практически не слышно. Ссылка на видео выскочит вот здесь, в правом верхнем углу. Улица Костромская. Новая цена 7 миллионов 100 тысяч. Возможно разумный торг. Вся стоимость в договоре. На 500 тысяч снизили стоимость в самом центре Сочи на апартаменты на улице Советская 38. Прямо возле одной из самых красивых улиц Новогинская. То есть 28 метров можно купить в ипотеку. Почти полная стоимость договора. Новая цена 12 миллионов. Очень хорошее предложение в ЛОО «СПА-Резорт». Данный комплекс на предсдаче. Кстати, недавно там был глава города Сочи Копаев-Городский. Вот вставляю кадры одного из центральных каналов России. 24 квадратных метра, стоимость всего 5 900. Там еще цена значительно вырастет, поэтому можно купить данный апартамент как... Под сдачу в аренду, либо на перепродажу. То есть, ну, на самом деле, там это ну самая крутая цена. Живой комплекс «Флора», который находится в Кудепсте, ФЗ-214. Кстати, там проходит льготная ипотека от 3%. Самая хорошая цена – 29,6 квадратных метров. Там две квартиры, можно объединить. Вид на горы и зелень, уже получены ключи. 7 миллионов 400 тысяч. Мадрид-парк, который находится в курортном городке, в 5 минутах от моря. Место абсолютно ровное, закрытая территория. На территории бассейн, фонтан. Цена была 10 500 за 32,4 квадратных метра. Новая цена 10 миллионов. Можно купить в ипотеку, полная стоимость договора. Я думаю, там даже еще можно немного поторговаться. Также квартира в жилом комплексе на летний 46 2 То есть адрес летний 46 2 прямо в непосредственной близости с каравалой Португалии. До моря всего 3-5 минут пешком. Место ровное, рядом же станция Вместе с балконом квартира 59 квадратных метров. Новая цена 12 миллионов. Полноценная двушка с ремонтом. ГАЗ, низкие коммунальные платежи. Живой комплекс «Немецкий квартал». Самая низкая цена в этом комплексе. 42 квадратных метра, всего лишь по 150 тысяч. Можно купить в ипотеку. В квартире установлены перегородки, разводка электрики. Квартира с балконом и каждый день там можно наблюдать разные закаты. Живой комплекс Бочаров маяк 39,6 квадратных метров за 5 миллионов 900 тысяч. Это всего лишь по 148 тысяч. Со своим отдельным входом квартира идеально подойдет либо под сдачу, либо под какой-то магазин. И там же 62 квадратных метра за 11700. Это идеально под сдачу на самом деле. В доме бассейн, джакузи. И также коммерция. На улице Ворошиловская, прямо возле Айлита. Это центр Бытхи. 30 квадратных метров с ремонтом. Есть кухня, идеально под сдачу. Ну, либо под какой-то магазин. То есть и кухня, и санузел, душевая кабина там все имеется. Цена 5,5 миллионов. Это очень хорошая цена для данной локации. В завокзальном районе на улице Догомысская, прямо возле жилого комплекса «Огни Сочи», статус квартира с чистовой отделкой пройдет любая ипотека. 28 метров всего лишь за 6,5 миллионов. Ну, это очень хорошая цена. Лучшая цена за метр квадратный на улице Подгорная, возле рынка, который находится на улице Транспортная, там, где семейный магнит. 8 миллионов 600 тысяч за 62 квадратных метра. Можно купить в ипотеку. Это всего лишь по 138 тысяч за метр квадратный. но ну, где такие цены в Сочи? Практически центр Сочи. Улица Красная. Всего лишь минут 10-15 до Курортного проспекта. 4 миллиона 750 тысяч с ремонтом за 19 квадратных метров. То есть 15 минут до Площади искусств и там, где Хаят. Бытха. Это ниже середины, возле Аэлиты, Там, где находится апартаментный комплекс Лиссабон. Хороший дом. Чистый, сухой подлежок. Квартира под ремонт. Чем она хороша? То, что она торцевая, там 4 окна, то есть полноценная двушка, 46 квадратных метров. Цена только за наличный расчет. 8,5 миллионов. Ну, цена реально огонь. Тимирязева. Середина. 22 метра квадратных. Угловая. Ну, в таком себе состоянии. Это супер альтернатива малосемейке. Кстати, такого добра тоже достаточно много. Все вопросы к Вове. От 2 миллионов в 800 тысяч нет, а 2 миллионов 800 тысяч. это мне поправочку сделали. Ну, то есть есть вот такие бюджетные предложения даже в малосемейках. Но эта квартира 22 метра стоит 4 миллиона 400 тысяч. 000. Можно купить в ипотеку. Полная стоимость в договоре. Чуть совсем не забыл. Появилась квартира на бытхе, полноценная двухкомнатная, с балконом, с видом на море. Есть своя парковка, которая оформляется в Росреестре. Территория закрытая, на территории есть мангальная зона. Полная стоимость в договоре. 120 квадратных метров, включая балкон. Стоимость 33 миллиона 600 тысяч. Возможен разумный торг. Я думаю, на сегодня достаточно. Скоро выйдет ценопад в Сочи, часть третья. Там будут тоже квартиры в разных э, бюджетах. И будут ну, новинки, которые я не озвучивал ни в первой, ни во второй части. В общем, за мои старания поставьте, пожалуйста, лайк. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Улстрит. «Волк До новых видео. Пока!